Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать вам о том, как разогнать вашу оперативную память, то есть повысить ее производительность в приложениях и играх. Сразу скажу, что для меня данное видео было одним из самых сложных, поскольку рассказать весь объем информации невозможно, какие-то куски нужно исключать из него, чтобы не усложнять видео и соответственно очень надеюсь, что у меня получилось, но это уже проверите непосредственно вы. Но перед этим, друзья, хотел вам сказать, что если вы еще не купили себе оперативную память или другие подарки на Новый год, то вы можете заглянуть в немецкий магазин Computer Universe. Сейчас Новый год, там есть определенные акции, очень хорошие скидки на некоторые товары, так что вполне вероятно, что вы найдете что-то, что будет дешевле заказать из Германии, чем купить у вас в местном магазине. Напоминаю вам, что сейчас ограничение таможенная 500 евро и в принципе заказывая на такую сумму есть очень высокий шанс неплохо сэкономить, особенно если вы живете где-то в отдаленном конце нашей родины. Ссылка на Computer Universe, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Да, прежде чем начать, я решил сделать несколько оговорок, чтобы знающие люди не закидали меня чем-то нехорошим. Во-первых, данное видео оно будет рассчитано на самую неопытную аудиторию, так что старички не найдут в нем ровным счетом ничего интересного. Второе, мы будем говорить о памяти dr 4 Более старая память гонится в принципе по аналогии, то есть механизм тот же, единственное, что будут другими значения самих параметров. Третье, мы не будем работать с субтаймингами, поскольку я считаю, что это не для новичков, про это можно делать отдельное видео, да и провести разгон и повысить производительность оперативной памяти можно и без субтаймингов. Ну и напоследок четвертое, мы также не будем работать с напряжением vc и VC-CSA, то есть с напряжением на контроллере памяти. По моему личному мнению, это также не для новичков. Ну вот, собственно, и все, друзья. Все оговорки сделаны. И перво-наперво давайте определимся, на каких материнских платах можно разгонять оперативную память. Если мы говорим о материнских платах на Intel, то это обычно все платы на Z или X-чипсетах. То есть в названии вы увидите Z97, Z270, Z370. Z390 и так далее, или же X99, X299 и так далее. Да, были исключения из правил, то есть платы не на Z, которые поддерживали разгон оперативной памяти, но их было немного и опять-таки это скорее исключения. У AMD разгон поддерживают все платы под современные процессоры серии Ryzen. Копаться в недрах более старых процессоров от AMD мы сегодня не будем. Ну да ладно, узнали вы, что вы счастливый обладатель такой платы, а значит можно приступать к делу. Давайте взглянем на пример. Есть у меня модули оперативной памяти от фирмы Gskill с заявленными частотами в 3200 МГц и таймингами 16, 18, 18, 38, 2T. Работать они должны с напряжением 1,35 вольта. Если вы вставите их в компьютер, зайдете в BIOS путем судорожного нажатия кнопки Delete во время загрузки, то увидите, что нифига они не работают на заявленной частоте. То есть частота будет 2133, тайминги 15 15 15 36 2 t и напряжение 1,2 вольта. В чем же, собственно, прикол, спросите вы? А прикол тут в том, что у всех модулей DDR4 памяти с частотами выше 2133 МГц есть XMP профиль. То есть заранее подготовленный производителем набор настроек, заложенный в самом модуле, который нужно просто активировать в биосе. Вуаля, пара взмахов мышью, и вот уже заветные 3200 МГц у нас в кармане. Но остается открытым вопрос, а что делать, если XMP профиля нету, то есть модули задуманы производителем на 2133 МГц, а вам хочется большего, и что же делать, если 3200 вам тоже мало и хочется как-то побыстрее? А собственно делать нужно то же самое, что делает производитель, создавая XMP профиль. То есть искать. Искать и подбирать нужные настройки для вашей конкретной памяти, только делайте уже это все вручную. Но прежде чем что-то искать и что-то подбирать, нужно для начала понять, что есть что и что за что отвечает. Для начала вы должны понять, что любой модуль оперативной памяти имеет три важнейшие характеристики, которые мы вскользь уже упомянули выше. Первое – это частота. То, что знают почти все, и чем она выше, тем, соответственно, лучше. Я думаю, что многие из вас сочтут, что это логично. Это логично, но не совсем верно, ибо частота тесно связана со вторым показателем, а именно таймингами. Латентностями или задержками сигнала. Называйте их как хотите. Из жизни я думаю вы знаете, что задержка это обычно не очень хорошо, если вы конечно же не хотите завести детей Поэтому чем тайминги ниже, тем лучше, тем быстрее работает память, тем соответственно выше ее производительность Чтобы у вас было понимание того, что такое тайминги и что такое частота, представьте себе простой пример Есть прапорщик, который гоняет солдат Рядовой такой-то, беги от Москвы до Владивостока. Так вот, рядовой думает минуту, как бы ему добежать, чтобы не сдохнуть. А... И, собственно, время, которое он думает, это его задержка. А вот скорость, с которой он побежит, это уже его частота. Как вы понимаете, если команда бегает 10 тысяч километров, то важнее скорость, а не задержка. А вот если много мелких команд, допустим, бегать за сигаретами каждые 5 минут в ближайший ларек, то порой важнее тайминги, то есть сколько человек будет думать. Конечно, пример утрированный и не совсем верный, но для общего понимания сути процесса я думаю, что он сойдет. Так вот, нужно сказать, что основных таймингов 5, то есть есть 5 чисел, которые нужно регулировать в процессе разгона. Не пугайтесь, они обычно регулируются все вместе и ничего сложного в этом нету. Есть также остальные мелкие тайминги, которые называются субтаймингами. Это, скажем так, более тонкие настройки, и, как я уже сказал, касаться субтаймингов мы сегодня не будем. За что отвечает каждый из основных таймингов, я рассказывать также не буду. Вы можете найти эту информацию в интернете, но скажу вам, что для процесса разгона понимание того, за что они отвечают, оно не столь важно. Что действительно важно понять, так это то, что как бы мы не хотели оставить тайминги с низкими значениями, но разгоняя память по частоте, вам в любом случае придется в какой-то момент начать увеличивать тайминги, чтобы память запускалась и работала стабильно. Ну и третий параметр, который мы должны упомянуть, это напряжение. То есть то, сколько на модуль подается энергии, чтобы он нормально работал, говоря языком детского сада. Суть в том, что подъем напряжения при разгоне позволяет порой сделать память более стабильной и в конечном итоге позволяет достичь более высоких показателей по разгону. То есть чем больше мы лошадь кормим, тем больше шансов достичь более высокой скорости. Но при этом повышается и шанс спалить все к хренам, ибо игры с розеткой они никогда до добра не доводят. И конечно же с ростом напряжения будет увеличиваться нагрев, температура модуля, что как вы понимаете ведет к более быстрому выходу его из строя. Ну так вот, как только вы начнете разгон, то есть увеличение частоты оперативной памяти, то вам придется в какой-то момент начать увеличивать тайминги. И также придется растить напряжение. Ибо иначе модули памяти просто не будут работать. То есть компьютер просто не будет загружаться. И весь разгон по сути своей сводится к тому, что вам нужно найти баланс между этими тремя стихиями. То есть чтобы частота была максимальной, а тайминги и напряжения при этом минимально возможными. Ну надеюсь в теории все понятно, давайте переходить к практике. Итак, перво-наперво мы учимся как заходить в биос, ибо все настройки нужно будет править именно там. Чтобы зайти, нужно сразу после нажатия кнопки включения компьютера судорожно долбить по клавише Delete, пока не запустится окно самого биоса. Ну что ж, мы внутри, и это уже отлично. Итак, как вы помните, у нас три параметра, которые нужно подбирать, а задача с тремя переменными, она достаточно сложная. Поэтому, чтобы ее упростить, мы первым делом увеличиваем напряжение. И трогать его в течение разгона не будем. Тем самым мы избавимся от одного параметра и сделаем свой труд чуточку проще. Мы переходим в обычный формат биоса, чаще всего он называется Classic или Advanced Mode, я показываю на примере материнской платы Gigabyte. Напряжение памяти в биосе материнской платы обычно называется DRAM Voltage и находится обычно там же, где регулировка остальных параметров напряжения. По умолчанию для DDR4 памяти оно должно быть 1,2 вольта мы ставим значение 1.35. Почему такое, объясняю. Большинство производителей в XMP профилях обычно используют такое напряжение для частот в районе 3000 МГц. И в целом считается, что оно является безопасным на где-то 99%. И не требует при этом никаких ухищрений типа дополнительного обдува модулей или наличия радиаторов. Вообще данный параметр можно максимально выставлять до 1.5 вольта, но я бы вам этого делать крайне не советовал. Как по мне, так разумный максимум, если вам действительно хочется экстрима, это 1.4-1.45, то есть выше новичкам играться вообще не стоит. Да и даже в данном случае нужен будет хороший обдув модулей вентиляторами и также наличие у них каких-никаких радиаторов. Ну а где находятся и как выглядят настройки напряжения в биосах материнских плат других производителей, сейчас показано у вас на экране. А вот собственно и все. Следующим шагом мы начинаем увеличивать частоту. Шаг увеличения обычно равен 100 МГц. В BIOSе она обычно обозначается как Drum Frequency. Если у модуля есть XMP профиль, то мы пляшем от его частоты и его таймингов, если нету XMP профиля, то придется подбирать начиная с 2133, то есть самого минимального значения. Тайминги мы пока не трогаем, то есть оставляем их такими, какими они были заложены производителем. Некоторые материнские платы, правда сами начинают для данной частоты подбирать подходящие тайминги, и чтобы этого не происходило, чтобы контролировать процесс самостоятельно, неплохо будет, если вы вручную зафиксируете тайминги на заводских значениях. Где находятся настройки таймингов я уже показывал ранее, но где находятся настройки частоты в биосах других материнских плат вы сейчас видите у себя на экране. Итак, мы растим частоту на 100 МГц, затем нажимаем клавишу F10, чтобы сохранить результаты. И смотрим, запустился ли наш компьютер. Если он запускается, то мы проводим стресс-тест. Он нужен, чтобы проверить оперативную память на стабильность работы. Самый простой вариант это программа AIDA. Она бесплатная на 30 дней, так что вам в принципе хватит. Тестируем мы модули оперативной памяти данной программой хотя бы в течение 10-15 минут. Если все хорошо, то опять заходим в BIOS, увеличиваем частоту еще на 100 МГц и повторяем процедуру запуска и теста. Если же в какой-то момент все становится плохо и компьютер не запускается или не проходит тест на стабильность памяти, то бишь вырубается, то нужно увеличивать тайминги. Но прежде чем чего-то увеличивать, нужно заставить компьютер обратно запуститься. Ибо вероятнее всего, что в результате вашей неудачи, все что вы увидите при следующем запуске, это просто будет черный квадрат Малевича на экране то есть память с вашими параметрами запуститься не может и сама скинуть параметры назначения по умолчанию тоже к сожалению не может ей нужна ваша помощь чтобы все это исправить нам нужно сбросить настройки биоса к заводским параметрам это можно сделать кнопками clear или memoc на вашей материнской плате если они конечно же есть ну или же просто выключить питание из розетки и на несколько секунд буквально вытащить батарейку из биоса вашей материнской Платы. В общем вариантов масса, ссылка на них будет в описании, там все будет более подробно, что и как нужно сделать, любой из вариантов в итоге скинет все настройки на первоначальные и все значения нужно будет выставлять с нуля. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам, нам нужно увеличивать тайминги, чтобы наша память заработала на той частоте, которую мы хотим достичь. Есть много схем выставления таймингов или их увеличения, но жестких каких-то правил тут нету. Обычно я увеличиваю первые три тайминга на единицу, четвертый в два раза больше, то есть на двойку. Что до пятого тайминга, который называется Command Rate, то он принимает значение 1T, 2T и порой 3T. Чем выше цифра, тем больше стабильность, но при этом снижается производительность. Обычно при разгоне выставляют 2T, особенно когда вы разгоняете не один модуль, а скажем 2 или 4 одновременно, соответственно ставите 2T и в принципе проблем у вас возникнуть не должно. В целом нужно понять, что растить тайминги можно до значений 22-23 по первым трем. Это касается DDR4 памяти. Значение выше выставить можно, но даже для памяти в 4000 мегагерц это будет перебор, то есть негативное влияние на производительность за счет увеличения таймингов оно будет выше чем позитивное влияние от роста частоты. Соответственно, об этом также нужно помнить. После увеличения таймингов мы пробуем запуститься. Если у нас получается, то мы проводим стресс-тест. Если он успешно проходится, то мы снова можем увеличивать частоту на 100 МГц и также все опять делать по кругу. Если не получается или во время стресс-теста есть проблемы со стабильностью, то мы увеличиваем тайминги еще на единицу. И опять-таки пробуем запуститься и провести стресс-тест. Если тайминги уже выше 23, а память все равно не запускается или ведет себя нестабильно, то у вас есть две альтернативы. Первое, это остановиться на предыдущих самых стабильных параметрах, и собственно на этом разгон закончить. Выпить пивка, похвалить себя, похвалить меня и соответственно расслабиться. Либо вы можете на свой страх и риск поиграться с напряжением и чуть поднять его в диапазоне от 1.35 до 1.45, с шагом примерно в 1 сотую вольта. И попробовать все таки взять заветную частоту, хрен знает сколько там мегагерц, но опять-таки все это на свой страх и риск То есть гарантировать стабильную, нормальную и долгую работу памяти После напряжения 1.35 никто вам не может Особенно если ваши модули оперативной памяти не имеют радиатора И не имеют хорошего обдува Собственно когда вы нашли максимальную для ваших модулей частоту И вас все устраивает То вы должны провести более долгий тест на стабильность Можно даже не один, можно даже тесты в играх В этом нет ничего плохого и Если в ходе более долгих тестов у вас будут возникать какие-то проблемы, то опять-таки можно немного поднять тайминги или немного поднять напряжение. Если же память полностью стабильна и вас все устраивает, то можно либо оставить все как есть, либо немножко еще раз поиграться с таймингами, но уже в обратную сторону. То есть каждый из них нужно по очереди опускать на единицу и смотреть за стабильностью. Было допустим 16, 18, 18, 36, сделали 15, 18, 18, 36 и посмотрели что к чему, насколько память остается стабильной. Задача простая, опустить каждый тайминг по очереди до минимально возможных значений. Однако, опять-таки, друзья, это уже вылизывание котом яиц, процесс необязательный, нудный, но порой на самом деле дающий неплохие плоды. Если в процессе разгона напряжение 1.35 было также достаточно, то с ним тоже можно поиграться, немного его опустив. Попробовать значение 1.34, 1.33 и так далее. Таким образом, вы снизите напряжение до того минимума, когда память будет стабильна. На производительности это конечно же никак не скажется, но память будет вам благодарна, что вы ее не жарите и что она работает в нормальных условиях. В дополнение к этой схеме, вот вам пример, как я разгонял свои модули по данной методике. Я захожу в BIOS, загружаю XMP профиль. Плясать мы будем от него. XMP профиль уже автоматом выставил частоту 3200 и напряжение 1.35 Вольта. Тайминги 16, 18, 18, 38, 2Т. Как я уже говорил, их я советую проставить вручную. Увеличиваем частоту памяти на 100 МГц, тайминги пока не трогаем. Тестируем и вроде бы все хорошо. Увеличиваю частоту на 200 МГц, тайминги опять-таки не трогаю. Тестирую и все хорошо. Увеличиваю частоту памяти на 300 МГц, тайминги не трогаю. Тестирую и все в целом хорошо. Увеличиваю частоту памяти на 400 МГц, тайминги не трогаю, компьютер у меня, к сожалению, не загружается. Пробую увеличивать тайминги на единицу, перебирая следующие варианты. Компьютер ни в одном из вариантов не загружается, соответственно тайминги уже на пределе. Соответственно я пытаюсь увеличивать напряжение с 1.35 до 1.45 перебором по 0.01 вольта. Компьютер ни в одном варианте не запускается соответственно я оставляю предыдущее самое стабильное значение 3500 заводскими таймингами 16 18 18 38 2t вот собственно и все друзья вот так вот происходит разгон оперативной памяти конечно это все достаточно упрощенно для новичков. Надеюсь, что схема в данном видео она поможет вам в разгоне оперативной памяти и у вас все получится. Главное на самом деле верить в себя и соответственно ничего не бояться. А с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, было для вас полезным и информативным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, подписаться на нашу группу вконтакте и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в центре событий. Ну и собственно делитесь этим видео с друзьями, быть может для них это будет также полезно, и познавательно. Если у вас остались какие-то вопросы и вам что-то непонятно, то пишите это в комментарии. На все постараюсь ответить. С вами, как всегда, был Белыч. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!